Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я знакомлю вас с новым проектом, называется Лидер Каш. Это финансовая система взаимопомощи. Если ваши действия вдохновляют других людей мечтать о большем, учиться большему, делать больше и становиться лучше, значит вы лидер. Это регистрация только что открыта, предстартовая регистрация этого проекта. Это проект от нашего топ-лидера, от нашего топ-админа достойного. Поэтому я всегда с удовольствием работаю в его проектах. Что это за проект? Я вам сейчас все расскажу и покажу, ребята. Значит, здесь... У него всегда все это автоматизировано. Оплата здесь только одноразовая. Вход всего лишь 300 рублей. Это будет пятиуровневый тренар, мультитренар, где выплаты идут. Если вы работаете в матрицах, то вы знаете, мультимаркетинг ⁇ это выплаты идут с каждой, с каждого уровня одновременно. Здесь пятиуровневая матрица. Поэтому с удовольствием буду работать. Вот, только что зарегистрировались уже 83 человека. Вот, я могу показать, значит, у нас чат есть в Телеграме. Вот он, чат уже сделал админ. Молодец, он у нас. Есть группа ВК. Вот она, группа уже сделана. Поэтому Сейчас посмотрим маркетинг. Вот, Смотрите маркетинг. Здесь в системе 5 уровней. Как я уже говорила, это 5-уровневый тренар. Первые 3 человека на первом уровне. 9, 2, 27, 81 и 243. Всего лишь нужно для заполнения вашей, всего этой 5-уровневой матрицы. Как я говорила, уже вход стоит 350 рублей. Это из них 50 рублей будут реферальные, 250 рублей идет на покупку первого уровня. Ну вы все здесь можете открыть сайт и все прочитать, все, все изучить полностью маркетинг. Поэтому я не буду дальше говорить вам все это рассказывать сами посмотрите вопросы ответы маркетинг преимущества полностью все все все все, все контактные данные все я нажимаете э, кнопочку зарегистрироваться и открывается вам вот такой кабинет Значит, как первое, что где ваша находится ссылка? Вот она, ваша ссылка находится. Как пополнить баланс? Пополнение баланса здесь с кошелька. Нажимаете ⁇ Пополнить ⁇ Сумма здесь у вас уже указана 300. Пополнить ⁇ Вас переносит система на ваш Pair кошелек. Вы заводите сюда на баланс. Я уже пополнила баланс, поэтому я покажу вам транзакции. Вот у меня мой баланс 300 рублей. Поэтому я уже готова к старту. На старте 29, 29 июля 18.00 старт будет. Вы нажимаете вот эту вот кнопочку «Активировать матрицу». Сразу же здесь в этом проекте открыл конкурс лидеров. Поэтому... Здесь уже вот у нас уже, вот, Паша первый у нас лидирует, как всегда, молодец, умница. Вот, на один Ли, молодец. Ну, меня еще пока нет в этом, в, в, в, в этом конкурсе я села записывать ролик, а потом уже буду бросать ссылки, поэтому... Хотите участвовать, пожалуйста, здесь в моей команде, вообще-то, условия, прежде чем зарегистрироваться, подумайте, пригласите ли вы три кажд... человека, каждый партнер должен прийти и привести с собой сюда ко мне в команду по три человека. Поэтому я и в скайпе всех предупреждала, и вам говорю, ребята, о том, что три человека нужно обязательно. Это э, тренар, это матрица. А поэтому здесь нет никаких очередей, ничего. Здесь нужно работать. А поэтому те, которые ищут кнопочку бабло, а, ребята, прошу не беспокоиться. Здесь нет кнопочки бабло. Следующие э, в настройках вы здесь можете. Э, значит, э, мой профиль. Здесь фотографию поставьте, обязательно напишите фамилия имя. Я при вас это делаю. Skype, страничка ВКонтакте и все это сохранить изменения. Вот так все это сохраняете. Ну, а что еще, где... Что означает это? это вот у вас а, транзакции, это вывести, это пополнить баланс. А здесь главная страница, баланс, рефералы, настройки, чтобы вы не, Здесь новости о проекте и а, помощи. Это, знаете, что это такое? Связь с админом. Значит, что еще? Где вам? Что еще вам попало? А, да, баннеры будут готовы только через два дня, пока не готовятся в разработке. Через два дня будут готовы. Поэтому, ребята, ссылочка будет под моим роликом. До новых встреч в моей команде. Жду вас.